Западноевропейская традиция, в которой мы работаем, разделяет четыре стихии, четыре базовые стихии. Я повторяю, западноевропейская традиция, потому что, например, китайская, индуистская и прочие восточные системы насчитывают их в большем количестве. Почему же мы берем во внимание именно эту систему, а не восточную? Прежде всего, потому что мы живем в культурной среде и на Земле, которая имеет отношение к этой традиции, она сформировалась здесь, а если она сформировалась здесь, значит, наверное, не на ровном месте. Маги-оккультисты наблюдали окружающую реальность, познавали окружающую реальность и сделали вывод, наше пространство, в котором мы живем, соединено из четырех базовых стихий. Некоторые оккультные системы. Добавляют пятую под названием эфир или дух, но это не является обязательным, поскольку эфир и дух не что иное, как квинтессенция уже имеющихся четырех. Поэтому она не является стихией в чистом виде и ее как силу мы рассматривать в чистом виде не будем. Мы будем рассматривать четыре базовые стихии, которые присутствуют здесь. Итак, это стихия огонь и земля, воздух и вода. Земля соответствует плотному физическому и материальному миру и имеет женскую природу, инь, если говорить китайским языком. Огонь имеет отношение к космическим энергиям, имеет мужскую природу, янь, стихия воздух имеет отношение к нашей реальности, а именно к фактору, который здесь называется время, и имеет мужскую природу, соответствует прошлому времени. Стихия воды имеет женскую составляющую, женскую природу, имеет отношение к будущему и также относится к фактору времени. Таким образом, сочетание Огонь-Земля, вертикаль, означает состояние я есть, состояние здесь и сейчас. Сочетание Воздух-Вода имеют отношение к линии времени и имеют, и имеют воздействие только на нашу реальность, там, где она проявлена. Огонь и Земля это отец и мать употребляя культные термины. А воздух и вода ⁇ это дети, производные этих сил. Как брат и сестра. В подобных названиях есть определенный смысл. Возможно, мы его с вами когда-нибудь коснемся. Да, этот смысл связан с... Такой магической дисциплины, как алхимия, которая как раз и заключается в том, чтобы уметь работать со стихийными силами и делать из них ту реальность, которая нужна непосредственно самому алхимику, самому оккультисту. То есть тот самый философский камень вечной жизни. Но прежде чем мы с вами придем к этому пониманию, прежде чем мы с вами придем к возможности употреблять эти термины не как нечто сказочное, не как нечто такое заоблачное, да? мы с вами должны будем познакомиться, что называется, этими стихиями, как в школе знакомиться с грамматикой, с крючочков и палочек, то есть с простейших величин, с простейших составляющих. Итак, никакие другие стихии в нашем мире, в нашей традиции, в которой мы живем, не представлены. А все любое другое их сочетание является лишь производными, является лишь дополнительными силами, которые более сложные, которые более громоздкие. И существуют они лишь только потому, что есть те самые первичные элементы. Как же представлены в этом мире и в сознании человека, потому что стихии мы будем познавать только через себя, Коль уж они есть в нас, значит, в себе их надо искать. Мы будем познавать эти стихийные силы, которые как-то представлены в нашем сознании. Вот тот, кто был у меня или у коллег на занятиях по здоровью через силу стихии, было у вас такое занятие, mm -hmm. да? вот там вы отчасти этого вопроса уже коснулись. В чакральной структуре, в системе тонких тел эти стихии представлены обязательно. Более того, наши тонкие тела именно такие, какие есть, только лишь потому, что определенная стихия является в нем доминантом. А именно физическое тело состоит в большей степени из стихии земли. И оно представлено по первой чакре, именно стихию вибрации стихии земли мы принимаем и познаем через первую, чакральную структуру. Чакра Свадхиистана связана со стихией огня. и в большей степени наше эфирное тело имеет огненную природу. То есть вибрация чистота. Стихия огня там представлена как доминантная. Солнечное сплетение, манипура чакра, астральное тело связано со стихией воды. Именно вибрации воды являются главными основными в астральном теле. Ментальное тело сформировано последней стихией на представленной четвертой это стихия воздуха. И вибрации воздуха в большей степени проявлены именно по ментальному телу. Но сознание человека не заканчивается ментальным телом. Есть еще более высокие тела, которые являются производными этих самых четырех стихий. То есть уже непосредственно стихийным сочетанием. А именно каузальное тело, представленное повешуткой чакры, это объединенная вибрация воздух-вода, представляет собой линию времени. Будхиальное тело Аджна-чакра представляет собой объединенную вибрацию огонь-землян. А сахасрара чакра представляет собой ничто иное, как объединение всех четырех стихий в равновеликом кресте. Что же дает человеку такое стихийное сочетание? Именно потому что так представлены стихии в человеческом сознании, мы имеем ту форму сознания, которую мы имеем. В отличие от животных, у которых стихии заканчиваются, стихийные представления, а также тонкие тела заканчиваются телом ментальным в лучшем случае, и более высоких тел у них нет, человек считается в большей степени высшим приматом или несколько иной формой жизни, потому что у него эти высокие тела представлены. И только благодаря тому, что эти стихии в нем проявляются, стихии в нем... Поэтому человек от животных отличается прежде всего тем, что у него есть память и память достаточно длинная, а также инструмент, который позволяет в этой памяти выбирать главное и не главное. Не на рефлексе, а на каком-то другом основании. И развивая соответственно все стихийные силы, в себе. Мы эти качества человечности развиваем в себе в большей степени, чем кто-либо другой.